Друзья, приветствую добро пожаловать на мой блог, на мой канал по заработку в интернете инвестора Малибу, я его ведущий Давыдов Денис В этом видео я хочу вас немного сориентировать по своим телеграм-каналам, которые я веду параллельно от своего ютуба У меня их несколько, это у меня канал Investing 2022, где я а, какие-то публикую новости по проектам, публикую по новости по стартапам, по криптовалютам, куда инвестирую И прочие интересные полезный контент, туда вступайте, там первоочередные новости от ютуба, там нужно обязательно быть Первые новости публикую именно там уже дальше уже на ютубе также у меня есть канал э, давыдов Ньюс, где непосредственно я публикую новости по бизнесу Битлайм, где мы с партнерами участвуем зарабатываем денежки зарабатываем биткоины там тоже нужно вам быть поскольку там относительно данного бизнеса первая информация важная также ребят, у нас есть чат Битлайм тысяча куда вы тоже можете вступить мы там обсуждаем Битлайм, обсуждаем результаты чеки зарабатываем деньги все вместе там тоже нужно быть обязательно туда подписывайтесь, не теряемся и до скорых встреч новых видео.